Дорогие студенты, учитесь хорошо, чтобы мы вами гордились. Будьте лучшими, так как вы находитесь в лучшем учреждении. Я поздравляю вас с тем, что вы студенты, и поверьте мне, этот период не кончится в вашей жизни никогда. Вы будете студентами всегда, чего им, собственные и желаю. Чтоб ставили цели, достигали эти цели маленькими шажочками, чтобы была мотивация. Чтобы они учились, не только тренировались, но и учились. И, естественно, чтобы они были здоровы. Чтобы они все дошли до 4-го курса и Чтобы они нашли себя. Той профессии, которую сейчас получают. Быть э, общительными, добрыми, честными, милосердными. А еще, конечно, хорошо и правильно проводить студенческие годы. Весело, но вдумчиво. И чтобы этот период времени, который мы называем студенчество, оставил у вас только положительные, самые классные и самые запоминающиеся эмоции на всю жизнь. Ценить это время, да. Самое главное, что это время не приходило бесследно. Это время надо использовать для своего действительно состояния самосовершенствовании обучения. И всегда быть в отличном настроении. И самое главное оставаться человеком. С праздником.